Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. И сегодня мы поговорим о таких скрытых возможностях Wi-Fi, да, или настройках Wi-Fi на таких часах, как Galaxy Watch 4. В частности, на них прям буду показывать, ну, также Galaxy Watch 5, идентичные, в принципе, настройки. Ну, а начну я, вообще-то, с Active 2. Если вы, дорогие друзья, посмотрите на актив 2, вообще на актив 2 были настройки достаточно интересные, в том числе настроечки Wi-Fi. В чем, значит, этот интерес был? Смотрите, дорогие друзья, я вам сейчас показываю все это дело. настройки Wi-Fi здесь, смотрите, вот так выключено, нажали, и как вы видите, показано, что они теперь будут включаться, или этот Wi-Fi будет включаться только автоматически, да? И еще одна настроечка, пожалуйста, нажали. И он будет включен всегда. Автоматически он будет включаться только в том случае, если э, ваш, э, ваши часы будут отключены, допустим, от э, телефончика. И, соответственно, автоматически будет включаться тогда э, Wi-Fi. На Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4 э, именно вот таких настроечек нету в принципе в открытом, так скажем, доступе, но они существуют вообще, и именно об этом я вам хочу сейчас показать на примере. До них нужно добраться до этих настроек, и они существуют, так что к часикам. Кстати, дорогие друзья, если вы хотите приобрести вот данный циферблат, в описании видео есть ссылочки. Этот циферблат или покупка, вернее, данного циферблат дает возможность еще и Попасть в скрытый канал, закрытый канал, смарт Watch, где очень много интересного. Ну а мы с вами к Wi-Fi. Что нам, значит, с вами нужно сделать? Ну, вначале нам нужно с вами зайти в настройки. И нужно нам с вами открыть параметр разработчика. Для этого идем в самый низ, у Galaxy. Здесь у нас сведения о ПО. Вот это вот. И вот вторая часть. Вторая строка, версия ПО. Мы нажимаем три раза. Появляется у нас еще одна строка. Кстати, последние три буквы во второй строке говорят о том, какой регион. У меня сер, как вы видите, регион Россия. Теперь, когда мы выходим в основное меню, у нас появились параметры разработчика. Здесь заходим и идем в самый-самый низ, дорогие друзья. В самом низу у нас есть следующие настройки. Во-первых, есть экономия заряда. Кстати, ее можно выключить или включить. И дальше выключить Wi-Fi авто одно и подробный журнал Wi-Fi и автоматическое включение Wi-Fi во время зарядки. Но это я уже, конечно, включил сам. До этого это все дело у нас отключено. Во-первых, когда вы включаете вот этот вот режим, даже когда ваши часы будут отключаться от, э, э, от так скажем, ваших э, от вашего смартфона, Wi-Fi включаться не будет. Вот таким образом он будет включаться Дальше если вы включите вот так То естественно он будет включаться Когда вы ставите на зарядку В любом случае подключен он к телефону и, Или не подключен вообще в принципе Теперь давайте я вам покажу То же самое уже включенное у меня Но на Galaxy Watch 5 Pro Что значит у нас получается Смотрите Мои часы сейчас подключены к смартфону Wi-Fi у меня как видите горит но он не включен. Только стоит мне, допустим, отключиться от моего смартфона. Сейчас я это продемонстрирую. Wi-Fi отключаю. Пройдет, естественно, какое-то время, прежде чем э, сработает, так скажем, система. Но, тем не менее, она сработает. Вот сейчас, как видите, Bluetooth отключился. Система показывает, что он выключился, и естественно, сейчас через какое-то время у нас подключится Wi-Fi. Происходит это не быстро, вот так вот прямо сразу, раз только отключились ваши часы от смартфона, и у вас сразу все подключается. Нет, это не сразу, конечно же, происходит, но тем не менее, занимает около минуты-двух по-разному, ну Бывает быстро, бывает не очень, но тем не менее включается. Вообще данная позиция, или вот, вот именно этого, очень, вот смотрите, подключился все, подтянулся Wi-Fi. Полезно в том случае, если у вас включены или подключены удаленные SMS и звонки, ну и так далее, тому подобное. Если вы не знаете, что это такое, я оставлю ссылочку в описании видео. Пройдете и посмотрите, то вы, допустим, оставили ваш смартфон дома, сами пришли на работу, часы автоматически у вас подключатся там к сети, если вы уже подключались к Wi-Fi или ваш смартфон был подключен э, когда-либо на вашей работе к Wi-Fi, то часы автоматически уже будут подтягивать этот Wi-Fi, подключаться в него, и вы сможете принимать SMS, вы сможете принимать э, звонки, также и отправлять СМС, отправлять звонки. И все уведомления, которые у вас подключены на часах, будут приходить к вам на часики. Или, и на смартфоне. Вернее, то, что будет приходить вам на смартфон, будет приходить к вам на часы. Все уведомления, которые подключены. Вот так. Ну и, естественно, это все можно дело отключить вообще, чтобы вас Wi-Fi не беспокоил. В принципе, да. Таким же макаром идете в самый низ. Параметр разработчика, пожалуйста, прошли сюда и здесь уже мы с вами это дело делаем. Что у нас, где у нас, экономия заряда аккумулятора, выключить автоматический Wi-Fi и также вот здесь все. Тут же есть подробный журнал Wi-Fi и все остальное. Вот такая вот интересная настроечка. возможно кому-то из вас это все будет полезно спасибо дорогие друзья за ваше внимание вы были на канале smartwatch не забывайте что можете приобрести вот этот фирменный циферблат пока и до новых встреч